деле вы даже не представляете насколько насколько инфобизнес такая забавная штука потому что надо уметь все надо успевать везде причем все постоянно ломается постоянно что-то рушится но как не смешно вот э, как я говорил в прошлый раз э, это был тест на таких вот недовольных клиентов которые уходят которые ругаются все равно вот те кто ушли те кто не подождали эти 10 минут все равно, ну, скажем так, они бы нам бы только мешали. Понимаете? И, ну, как бы, толку от этого не было бы никакого. Значит, так, теперь я сейчас разберусь окончательно с этими делами. Все, значит, разобрался. Сейчас поможет там, поможет зайти тем, у кого не получилось вот э, здесь у нас достаточно много. К слову, давайте вот те, кто вот здесь получше работает. Ну, сегодня здесь лучше, завтра там лучше. Давайте еще заодно вы выйдете из той комнаты, для того, чтобы, ну, там ни, никаких помех дополнительных не было. из той комнаты, вот из прошлой, которая, в которой вы были, выйдите, пожалуйста. Да, ну, для того, чтобы хуже не стало никому. Вот, и сейчас я подгружу презентацию, потому что сюда я ее еще не загрузил. Ага, правда, тут вот есть такой момент, да, что презентация у нас может поломаться. Вот эксперт систем хорош тем, что он а, умеет ломать презентации. Вот, ну, ничего. Тем не менее, в полевых, в боевых условиях мы с вами сейчас разберемся и поработаем как следует сегодня потому что будет просто отлично материал просто потрясающий я даже думал как мне уместиться чтобы ну, успеть что ли или не успеть чтобы вас особо не задерживать с одной стороны да, с другой стороны успеть рассказать побольше всего вот и сегодня будут действительно крутые вещи я надеюсь что вы оцените надеюсь что у меня получится также в этой комнате показать э собственно рабочий стол свой, для того, чтобы показать, как работать в программе дополнительно. Вот по поводу записи, Марк, ничего не могу об, об, обещать. В прошлый раз э, с записью были проблемы, в этот раз тоже могут быть проблемы, да, ну потому что сервис просто не сделает. Я вам крайне рекомендую быть э, онлайн. Тем более, что сегодня будет классно много вещей онлайн. Значит, почему не в костюме, Антон? Потому что в рубашке из галстуком костюм мне кажется сейчас не нужен. Так, хорошо. Значит, большинство уже здесь. Те, кто хотели, те пришли. Будем так считать. Оттуда, значит, сейчас еще напишу помощникам Агити, Руйте переходить из ВК онлайн и из Вебинар FM. Ну, для того, чтобы люди все-таки нашли путь сюда. Вот, хорошо. Значит, презентация у нас уже загрузилась почти. что сейчас я, сейчас я ее попробую открыть. Ага, должна открыться. Ну вот, отлично. Итак, норм по костюму не парюсь. Да я как бы и не парюсь. Пишут, что в костюме жарко. Да нет, жарко в костюме пингвина. Вот в костюме пингвина действительно жарко. Ладно, давайте, поехали начинать, значит, уже 20.15, опять мы задержались немножко, но ничего. Теперь первый вопрос к вам, как обычно, напишите, кто ко мне пришел первый раз, а, кстати, напишите, видно меня или нет, вот лицо мое видно же, наверное, сейчас, потому что я ну, в этой комнате редко вещаю. Это новый, вот хороший вопрос, это новый вебинар или повторение старого? Нет, это новый вебинар, сегодня будут совершенно новые вещи, причем, на мой взгляд, еще круче даже, чем в прошлый раз, вот, а, понял, сейчас вот еще и появится презентация, вот сейчас должно быть еще и презентацию, и меня видно. Вот, значит, если вы впервые сюда пришли, первый раз на мой вебинар, напишите единичку в чате, если не первый раз, напишите, какие вебинары, тренинги уже проходили. Это всегда интересно посмотреть, всегда почему-то откуда-то много новичков приходит, но это очень приятно, очень здорово. Вот и сейчас я вижу много-много новичков. Хотя в, в то же время много из старичков, они, наверное, просто не отписываются. Так, вот After Effects, After Effects, ну здорово, Doodle видео, Doodle, это, видимо, тренинги мы проходили, да, е, Дудл, Лидия, здравствуйте. Так, был на тренинге супер видео, Галуст, я вас помню, э -э, Николай, After Effects, Люда, Дудл и много-много, ну, назовем вас так, первоклашки, да. Ну, сегодня, я надеюсь, я вас чем-нибудь удивлю, что-нибудь покажу интересного. Александра, да, Александра СПБ, вам отдельный привет. Значит, э -э, итак, давайте начинать. Э -э, для тех, кто первый-первый раз, э -э, буквально пару слов так, вот Ольга была на тренинге по пое, по АЕ, мне все понравилось, все доходчиво, не думала, что смогу такое сделать. Ну, Ольга... Рад, рад такое слышать. вот, Светлана, вас тоже рад видеть. Итак, пару слов обо мне, тех, кто вообще не знает, меня зовут Алексей Родонец, я сейчас в статусе студента, в финале МГУ, как, как, как говорится, да, пятый курс уже. Очень много видеороликов создал, более 5-6 лет уже даже работаю в этой сфере. Вот, Что важно знать, что я обучаю людей работать на, то есть вас, да, обычных людей, никаких-то технарей, работать на компьютере на компьютере создавать видеоролики вот и факт который вот отличающийся да это то что ну особенный что он не особенного что я работаю именно с новичками то есть не с теми с профессионалами а именно с новичками если вы вообще ничего не умеете то это отлично и вы сами вот сегодня убедитесь насколько простые вещи я буду рассказывать и насколько вот знаете ну я, я строю свои методики таким образом что вы буквально, чтобы вы максимально просто и легко создавали видеоролики. То есть, ну, чтобы вот прямо пару кликов мыши и получалось классное видео. Значит, по, по установке программы Елена чуть-чуть попозже расскажу вам, давайте, вот сейчас немножко так, таких организационных быстренько. Значит, по поводу, э, значит, ш, что будет сегодня, да, конкретно сегодня на вебинаре. Это, во-первых, я быстренько освещу. 5 фишек с прошлого вебинара по видеомонтажу. Это очень быстро будет, но даже тем, кто уже был, это будет крайне полезно вспомнить. Во-вторых, я расскажу, как сделать видео буквально из ничего. Да, причем видеомонтаж на компьютере хорош тем, что вы из ничего, ничего не снимая на камеру, ни, ни какие-то материалы. Вам не надо иметь материалов, вы можете сделать буквально с полного нуля хороший видеоролик. Вот. Потом расскажу про создание Эффектных титров Сегодня утром и вчера вечером я высылал видеоурок, Но еще расскажу про это дополнительно вот. Кроме того расскажу про то Как сделать вот, Голливудский эффект Это знаете как Голливудская картинка видео чтобы не вот эм, Вы снимаете на обычные камеры Допустим видео На обычную камеру там, Себя, родственников, кого хотите и, Но при этом чтобы это выглядело Как голливудский блокбастер какой-то это можно сделать, на это есть один секретный спецэффект, сегодня я вам его покажу. Вот. И еще более детально обсудим всякие штуки по практике, по спецэффектам, какие-то падающие деньги, как там какие-то эффекты сделать. Ну, конкретный пример разберем, и конкретно расскажу. Вот, теперь, по поводу установки программы я еще раз повторюсь, скажу чуть позже. Договорились? Вот, значит, смотрите. По поводу того, что вы здесь. Я люблю задавать вопрос на вебинарах, что зачем вы пришли, да, есть как бы два варианта ответа. Вы пришли действительно чему-то научиться, вам действительно нужно научиться создавать видео, либо, может, вы пришли просто, ну, потому что интересно, что за тема, хочется послушать, хочется меня послушать, да, потому Потому что, ну, точно так же, как некоторые ходят слушать на Парабелума. Причем абсолютно все равно, что он рассказывает, просто на него идут. Или на Азамата Ушана. Вот, может, просто меня пришли послушать. Вот. И, собственно, это, ну, я люблю задавать этот вопрос, потому что важно. Если вы, как бы, действительно хотите чего-то сделать, то вот три коротких совета, как, ну, достичь, не знаю, больше эффективности, больше пользы принести себе от просмотра вебинара Значит, во первых это отключаем внешний шум чтобы вас ничего сейчас не отвлекало буквально э, на полтора часика сконцентрируйтесь и вот, вот это вот все оно вам очень поможет то что мы сегодня узнаем во вторых э, записывайте конкретные фишки потому что сегодня я расскажу очень много фишек и соответственно некоторые для вас подойдут для вашего проекта, в принципе для ваших видео. Некоторые подойдут чуть меньше, некоторые чуть больше. Но в целом записывайте то, что вам особенно понравилось, и то, что вам кажется действительно классно сработает ну, вот, в вашей теме, в вашем проекте, как хотите называйте. Вот. И третье, это не мешайте в чате. Я вас крайне умоляю, потому что сейчас я, честно скажу, я не знаю, как работать с этим чатом. Мой модератор Антон знает и он с этим сообразит но на всякий случай для тех кто вот для тех кому будет мешать чат действительно мешать то у чата есть такая стрелочка которая вправо показывает вы можете просто кликнуть на эту стрелочку и соответственно чат исчезнет его просто ну, не будет видно вот, ну, я прошу вас просто уважать друг друга, меня, чтобы ну, не пишите всякую чушь в чате, пишите только вопросы по делу, по конкретной теме и в любом случае в конце будет отдельный блок, где вы можете задать абсолютно любые вопросы. Вот. Я надеюсь, я объяснил правила нашей игры, скажем так. И еще одно правило, бонус такой, да, что в конце вы получите презентацию этого вебинара э, в PDF-формате. Она будет у вас на компьютере как шпаргалка. И, во-вторых, я дам еще дополнительно видеоуроки по заработку. Э, в прошлый раз я м, дал несколько уроков, да, из своего платного тренинга. И в этот раз еще несколько платных уроков вы получите бесплатно. Вот. Итак, поехали. Значит, итоги прошлого вебинара, то, о чем мы говорили в прошлый раз. Факт номер один. Это будет как пять коротких фактов, таких емких и действительно, ну, как бы, важных фактов. Во-первых, программа Sony Vegas Pro, в прошлый раз я ей дал Оскар премию, что это самая лучшая программа для видеомонтажа. В том смысле, что видеомонтаж в общем. В Sony Vegas можно сделать практически любой видеоролик. Все же другие программы, они в некотором роде специфичные. Они могут делать какие-то только специфичные видео, только конкретные видео. А Sony Vegas это программа, которая может сделать все. Это важно понимать, и это очень э, правильный, э, скажем так, фактор, что вы выбрать Sony Vegas как программу основную для вашей работы. Вот. Второй факт касается... Правило золотого сечения. Сейчас не буду подробно это рассказывать, хотя это безумно интересная тема. Суть правила заключается в следующем, что на вашем экране есть четыре точки, четыре основные точки, вот сейчас они помечены синими кругами, в которые нужно помещать объекты. Это могут быть лица людей, да, ну, лицо человека, самая основная его часть, куда обычно смотрят. Это могут быть какие-то кнопки, какие-то картинки, какие-то тексты. То есть любые объекты, когда они в кадре, когда они стоят вот на этих четырех местах золотого сечения, то это, ну, скажем так, идеальная композиция. Эта композиция лучше воспринимается на глаз, в мозг и так далее. Вот. Третий факт, который был в прошлый раз, это очень важно, чтобы было много движений, каких-то появлений объектов, смены кадра, композиции. Это важно почему? Да потому что мозг, Засыпает, когда на экране ничего не меняется. Когда он смотрит видео, а там мало каких-то вот движений, появлений чего-то, то мозг засыпает. Ну просто вы это можете не контролировать, но вот тот самый рептильный мозг он ä, притупляет внимание, и видео просто гораздо хуже работает. Какое бы оно ни было, вот и в прошлый раз мы с вами играли в игру, что считали, сколько было движений у меня в видеоролике. И там ну в среднем должно быть там каждые 5-8 секунд. Появляться что-то новое, что-то двигаться, перемещаться, как можно больше движений. Понятно, что это видеомонтаж. И, кстати, в Sony Vegas это осуществить проще всего. Да? Добавить какую-то картинку, добавить переход, добавить спецэффект. Это проще всего. В Sony Vegas это легко делается. Если вы этого не умеете пока что, просто поверьте на слово. да. Ну, Вы этому обязательно научитесь. Это действительно нетрудно. И... Э -э -э Четвертый факт – это правильные картинки. Это самая большая ошибка новичков, что они используют неправильные картинки. Если коротко, какие картинки правильные, это, во-первых, чтобы у них не было заднего фона, да, и, во-вторых, чтобы они были э, такие сдержанные, стильные, ну, потому что большинство из вас, я думаю, будут делать видеоролики для э, бизнес, ну, какой-то бизнес тематики, бизнес в интернете, ну, как-то так. Да, естественно, кто-то из вас будет там по рукоделию делать видеоуроки, еще что-то. Но в целом это должны быть вот такие качественные и э, ну, профессиональные картинки, как бы то, что зачеркнуто крестиком, видно, что это непрофессионально. То, что без крестика видно, что это профессиональные картинки. Вот, и правильные цвета. Э, правило звучит просто. Кстати, кто уже нашел ошибку, вот здесь зеленый цвет перечеркнут неправильно. Вот видите, как я готовился, готовился к вебинару, а нарисовал неправильно. Uh, правило какое что не должно быть ярких кислотных цветов каких-то цвета должны быть мягкие и приятные для глаза да то есть вот допустим ярко-голубой в данном случае хуже чем синий который рядом и неправильное обозначение но ярко-красная рамка хуже чем белая рамка да то есть uh, коля бог 34 зачем-то написал ну неважно. в общем uh, Зеленый плюс белый, это правильно, да. И это вот, ну, с точки зрения какой-то композиции, какого-то вкуса, что ли, вы это понимаете интуитивно часто? Но в целом совет такой, не использовать яркие цвета, использовать мягкие цвета. Даже вот красный, красная рамка и красный крест, они оба красные, но цвета разные. Так вот, крест, ну, действительно хорошего красного цвета. Вот, фу! Отчитался за пять фактов с прошлого вебинара. Вот для тех, кто на нем не был, значит, такой звоночек, что надо приходить в следующий раз обязательно. Итак, начинаем тему уже сегодняшнего дня. Как сделать видео из ничего? То есть у вас вот ничего нет, вы открыли программу и бах, сделали видеоролик. Значит, познакомлю вас с термином, который очень часто встречается в видео, называется футаж. Так вот, любое, любое видео может сделать не имея никаких материалов от заказчика, кроме того, часто, ну, как бы от заказчика часто я получаю только логотип, например, да, и, и как бы все, или просто название сайта. Вот. И для создания видео из ничего используются так называемые футажи. Что такое футаж? Познакомлю вас с этим термином. Футаж – это любой медиафайл, который используется для создания видео. Это может быть видеоролики, это могут быть картинки, любые абсолютно картинки. Любая музыка, любой звук. То есть под медиафайл я подразумеваю любое видео, любую картинку, любой звук. Но это слово очень, значит, содержит в себе много всего. Потому что это как вот кусочек мозаики, кусочек мозаики, который, ну, из которого составляется видео. Понятно, да? Значит, где взять футаж, чуть-чуть позже слайд будет об этом. Вот. Итак, чтобы мы сейчас просто договорились, на одном языке говорили, футаж, чаще всего это видео бывает, но также можно назвать и картинку, и музыку, и звук. Так, значит, вот Валентина правильно подсказывает, наберите в поиски, будет вам счастье. Ну, это мы еще обсудим. Вот примеры футажей, да, для тех, кто вообще не в теме, примеры футажей. Например, видео, как человек просто считает деньги, отчитывает бабки, как говорится, да, и такой видеоролик, Допустим, такой футаж можно поставить в плане что Значит, ссылки здесь кидать не надо. Нет, Евген, не надо сейчас закидывать всех футажами. Я крайне вас прошу об этом. Вот, иначе, ну, мы вас просто забаним. Итак, просто человек отсчитывает деньги. И вот такой футаж здорово поместить допустим, на тему, что вы там заработаете. Да, и соответственно. Вот человек отсчитывает деньги, понятно, это и визуальная картинка, и, собственно, если диктор есть, то словесно. Потом второй тип смотрим, это слой для титров, да, когда вот появляется такой слой красный и на нем какие-то титры. Это тоже футаж. Это может быть просто фон, то есть какая-то фоновая картинка, или может быть просто девушка за ноутбуком. Вот сидит девушка, а Видео при этом говорится, что это там работа в интернете. И, соответственно, приятная девушка сидит за компьютером, вот работает в интернете. То есть футаж – это любые визуальные образы и плюс музыка. Вот Теперь крайне важное правило. Причем это правило действительно отличает профессионалов от непрофессионалов. Это просто железнобетонно. Я хочу, чтобы вы его обязательно запомнили. Это правило звучит, собственно, просто. Футаж видеоролик всегда лучше, чем футаж картинка. Что это означает? Что, допустим, у вас в видео есть момент, где вы хотите сказать, что вы там заработаете 1000 долларов в месяц в этом проекте. Например, да, то э, гораздо лучше, если вы поставите в этот момент видеоролик, где человек считает деньги или просто берет пачками деньги, да, чем просто картинку денег. То есть, или даже просто, если будут деньги падать с неба, к примеру, это будет лучше, чем просто будут деньги, падающие с неба, но застывшие. Вот здесь есть очень много факторов, но э, для вас, чтобы вы понимали, чтобы для вас это было просто, это потому что видео создает больше движения. Помните второе правило, сегодня я уже озвучил его, как можно больше движения. Так вот, когда футаж это видеоролик, то движения автоматически много, потому что вот ну, в видеоролике постоянно движется что-то. Понятно, да? Вот Алекс пишет, да, с движением, конечно, поинтереснее. Это правило старайтесь применять всегда. Если вы хотите поставить какую-то картинку, подумайте, а не могу ли я добавить э, видео. Например, если там звучит, ну, контекст, позвоните нам по номеру, то лучше изобразить не картинку телефона, а прям видео, где человек набирает кнопки на телефоне. Понятно, да? Значит, сейчас вот говорится, да, о каких-то коротеньких видеороликах, это футажи. По поводу программы, Екатерина, программа действительно, вот пишут, для обычного пользователя она сложна. Нет, она вообще не сложна для обычного пользователя, несмотря на то, что Sony Vegas называют э, программу, професси пр профессиональная программа, но, по-моему, по вот, это реально одна из самых простых программ. Там интуитивно многое понятно, вот надеюсь, не сложнее ее. Земфира, я вас умоляю, After Effects это самая сложная программа вообще. Вот. В инфобизнесе видео сейчас то перспектива 100%. Евгений, да. вы Вот Евгений понимает, о чем речь. Так. Sony на русском есть. Изольда. В принципе, есть. Но у меня как бы свое мнение на это счет. Давайте в конце отвечу. Вот. Теперь вопрос, который звучал. Как найти футажи? Очень просто. Смотрите. Во-первых, это поиск в Google. Да, причем вбивать в Google. Давайте я сейчас в чате напишу вам примеры. Надо вбивать примерно так футаж деньги да то есть э, я хочу найти футаж в котором есть деньги или футаж например э, солнце я хочу видео в котором есть солнышко да понятно и соответственно так можно перебирать кроме того что футаж можно писать видео футаж видео футаж в или раздельно как угодно и в google вы найдете кучу сайтов на которых можно скачать эти футажи купить футажи как угодно вот. Кроме того, для продвинутых, для тех, кто Вот очень часто, ну как бы, футаж не думайте, что так просто найти. Вы сейчас вобьете футаж солнышко и найдете миллион футажей с солнышком. Нет. Это частенько бывает не так-то просто, и надо поковыряться как следует. Но продвинутая фишка, обратите внимание, вы можете вбивать те же самые как бы, запросы на английском. То есть, если вы вобьете на английском, допустим, фу, сейчас напишу на английском, футаж money то вы найдете гораздо больше вещей потому что на английском понятно больше материала есть это международный язык вот. и как если вы не знаете английского то очень просто берете любой переводчик онлайн переводчик google переводчик вбивайте туда по русски а в google уже переносите английские слова и просто открывайте сайты, вам же нужны картинки видеоролики вам не обязательно понимать что там написано на этих сайтах вот по поводу видеоблогов чуть позже скажу Теперь поиск на, в Google, понятно. Теперь поиск на YouTube. Смотрите, точно так же вы можете вбить футаж Money на YouTube и посмотреть, что он выдаст. Он выдаст видеоролики. И частенько там будет просто видеоролик, где просто деньги на видео. Так есть. Вот, значит, по поводу звука, Антон, помогай пиши по поводу звуков что как бы там попробуйте обновиться перезайти потому что звук у большинства есть как я вижу иначе бы недовольных было бы гораздо больше по поводу авторского права наталья тут все просто вас ну скажем так за вами прям гоняться сильно не будут что что-то так случилось или что-то там не так вот то есть ну за, за футажами это ну это, это не делается при этом, если вы делаете там какой нибудь супердорогой видео на заказ, то любой футаж можно купить. Да, там за 1 доллар, за 5 долларов, за 10 долларов. Вот. Но в целом, те футажи, которые на YouTube, например, и те, которые без водяных знаков, ну используйте их без проблем. Вот. Так, почту ВК прямо сейчас проверять не побегу, уж извиняйте. Так, я считала, что футаж это видео с альфа-каналом. Нина, видео с альфа-каналом это тоже футаж. Я про это еще скажу сегодня. Но футаж это в целом вот, термин, я вам сказал, что это. Вот. Сайты с футажами, их очень много. Это, давайте я вам приведу пример. И пушок.ру есть. Тут вот подсказывали. Так, сейчас я ссылки вам перекину. Значит, И такая просьба к э, помощникам. Э, обратите внимание, что в другой комнате люди не понимают, э, что и где. Вот. И Перенесите их в эту комнату, я вас умоляю. Вы же у меня для этого и есть, родные. <свят> я вот сейчас зашел случайно туда и вижу, что там негодуют все. Значит, пушок.ру. Записи не будет, онлайн сидите. pushok.ru, пример сайта, где куча футажей. Там слева прям вот они висят, что вот футажи, ну прям вкладка, и там куча футажей есть. Вот теперь, videoblogs.com. Это сайт это отличный сайт, ну, англоязычный, иностранный, но на нем просто очень много футажей. Сейчас расскажу про него подробно. М -м -м. Вашу ссылку не видно. Ну, вот так, вот так будет видно. ру без пробела только. Вот. Но поиск футажей, я вам заранее скажу, это не так-то все просто. Вот. Андрей, по поводу той комнаты, ну, я думаю, люди дублируются и там, и тут. Вот. Ната, еще раз повторяю, без пробела, пушок, точка, пробел надо убрать. Так, в другой комнате около ста человек сидят без звука. Хорошо, значит, почему Видеоблокс? Почему я говорю, что Видеоблокс – это круто? Значит, сейчас не надо бежать туда и регистрироваться, там как бы платный аккаунт. Вот. Но Видеоблокс – это значит очень классный сайт. Что на нем есть? На нем есть все – есть и видеофутажи какие-то, и какие-то картинки прилетающие, улетающие. Самое главное, что это все очень профессиональные видео. Очень профессиональные. То есть это футажи действительно от профессионалов. И что еще там классно, вот, ну, касательно видеоблокс, что там очень большая коллекция музыки и звуков. Да, понятно, что большинство из вас новички, вы с этим еще не сталкивались, но вы еще убедитесь, что музыку для видео найти не так-то просто, как ни странно. Так вот, на видеоблокс очень много классной музыки. Вот, про него я еще скажу, это такое маленькое лирическое отступление было по поводу видеоблокс, но прямо сейчас маленький секрет. Значит, сейчас я, сейчас я приведу вам, дам вам канал, сейчас я его найду, сначала сток футаж. Сейчас я его найду и пришлю вам на него ссылку. Это канал, на котором э, бесплатно выкладываются футажи с видеоблокса. Скажем так, понятно, что это не очень легально. Значит, давайте сейчас я вкидываю ссылку в чат. Попробуйте ее открыть, работает она или нет. Да И напишите, работает или нет. Если не работает, то мы что-нибудь с этим попробуем придумать. Так, попробуем что-нибудь придумать. Вот ссылка, которую последнюю я скинул. Работает. Ага, все, работает, спасибо. Значит, ссылка работает. Это канал. Обратите внимание, на нем есть видеоролики. Да, и, собственно, эти видеоролики вы можете скачать. Вот. Один нюанс, есть только один нюанс, одну подсказку вам дам. Вам надо будет на сайте зарегистрироваться, вот этом сайте. Там под видео есть ссылки. Под видео есть ссылки, да, на сайт. И вам надо зарегистрироваться на сайте. Регистрация там бесплатная, я проверял, не переживайте. Uh, то есть регистрация там бесплатная вы просто регистрируетесь и качаете себе на здоровье вот это маленький секрет для вас где взять довольно много хороших футажей вот таких из жизни вот. еще один секрет давайте ну такой uh, небольшой это еще одна ссылка значит ссылка вот она на еще один канал с футажами только уже знаете таким uh, ну они не из жизни не с не съемки а именно скажем так ну какие-то вот цифровые то есть они сделаны на компьютере это какие-то фоны какие-то эффекты летающие вот Эдуард вы уже я вижу что вы очень хотите послушать но у вас звука нет я вас прошу значит попробовать открыть в другом браузере Google Chrome Opera Яндекс браузер вот возьмите все что у вас есть даже Internet Explorer и попробуйте в нем а ну вы же меня не видите да ну Антон напишите Эдуарду чтобы он разобрался Так Теперь, переходим более к делу. Что можно сделать с помощью футажей? Вот, сейчас я хочу, чтобы мы все вместе посмотрели примеры видео, которые создавал когда-то я, создавали когда-то мои ученики. Так, откройте другой браузер, это вот Эдуарду помогает. Ну, хорошо. Значит, Который создавал я и которые создавали мои ученики на тренинге. значит Сейчас я попробую его подключить. Это, правда, дело не такое простое. Я на этой вебинарной площадке редко бываю. Так, секунду. Сейчас найду это видео. Видео есть. И сейчас попробуем его сюда закинуть. Так, сейчас к списку файлов. Загрузить файл. Так, сейчас попробуем загрузить файл быстренько и его воспроизвести вам. Так, так, так. Если не получится, то дам просто ссылку на YouTube. Ага, загрузить не получается. Ну, тогда. Сейчас доска, опрос. Как же тут, может загрузить какой-нибудь видео или нет? Ну ладно, видео похоже не получится. Смотрите, я сейчас кидаю ссылку в чат. Это ссылка на YouTube видео. Сейчас внимание, не пишите ничего в чате. Сейчас я его попробую закрыть еще от вас. О, закрыл. Я сейчас чат закрыл, по идее. Смотрите, смотрим видео, да, и там две минутки видео длится. Я сейчас сам сяду его смотреть. И через две минуты, собственно, возвращаемся в комнату, ну, на эту страницу, продолжим. Сейчас надо посмотреть видеоролик. И, ну, что, на что надо обратить внимание, на то, насколько много там всяких, собственно видеороликов есть, вот, и все, все они, как ни странно, созданы по футажам, ну, большинство, то есть без чего-то дополнительного. Сейчас я открыл чат обратно. Пишите, кто посмотрел видеоролик, пишите плюсики. По идее, ага, плюсики появились. Ну, отлично. Значит, смотрите, что надо понимать, номер один. Это то, что все видеоролики были сделаны вот действительно в Sony Vegas и только в нем. Не надо думать, что я пытаюсь вас обмануть. Во-вторых, там действительно половина работ мои, половина моих учеников, те, кто у меня учился. И в-третьих, там, ну, скажем так, вот каждый из вас, верите или нет, но через пару недель вы тоже сможете такое дело, дело делать, если немножко поучитесь. Это как бы не какой-то миф, это действительно так. Ну, просто вот те, кто у меня учились, они знают уже это. Вот. Значит, теперь будем разбирать все и эти видео, и дальше подробнее. Значит, я сейчас еще раз пришлю ссылочку на YouTube. У кого не получилось на всякий случай, да, но ну, я надеюсь, что у всех уже получилось. Значит, итак, э, про футажи мы обсудили. Теперь про э, про то, что же можно делать с помощью футажей. Во-первых, с помощью футажей можно добавлять титры. Вот сейчас посмотрите, э, я на одно и то же видео добавил 4 титра. Значит, вот Маш пишет, мне не очень, но нравится. Ну если вам не очень, то вы можете лучше сделать. Тут вопрос-то в чем? Что вы с нуля можете такое научиться делать, да? И я не очень понимаю, в чем вопрос. Что видео не очень? Тогда вам нужно в тренинг по After Effects. Вот там видео так и очень. Вот Дарья пишет, там не очень. Да, я уверен, что многие из вас были бы счастливы научиться делать такие видеоролики. Это реально так. Значит, большая... Не клип, а. Я понял. Так вот, по поводу э, вот этих вот картинок. Значит, сейчас, э, во-первых, я присылал вам видео урок с утра такой, да. И сейчас я попробую показать свой экран. Я покажу, как сделать вот такие вот э, штуки, да, вот такие, э, ну, скажем так, слои, которые используются для титров. Причем вы такие титры можете увидеть где угодно, и там и на УРТ и так далее. Это ну профессиональный стиль титров. И сейчас мы, собственно, посмотрим, как это делается в программе. Значит, сейчас я нажму начать трансляцию. Так. Сейчас, по идее, должен рабочий стол появиться. Такие ролики без ведущего востребованы магазинами для рекламы. Можете в двух словах. Евгений, ну, во-первых, да. А во-вторых, заказать диктора. Вот заказать диктора это не проблема, это вопрос там 200 500 рублей. Если вы делаете видео на заказ, про экран, про экран я знаю, я он еще не загрузился пока, я просто рассказывал. Значит, э, если вы делаете видео на заказ, то ну там оно стоит там рубль тысяч пять, грубо говоря, да, и 500 рублей потратить на диктора это не вопрос вообще. Значит, ссылку на видео еще раз повторяю, а вот э, значит э, экран у меня не работает, похоже что экран транслироваться не хочет всячески. Сейчас еще раз я попробую это сделать, но он как вот пытается пытается, но не работает. Экран экран не работает, да, экран еще не заработал. Экран почему-то не работает. Вот пишет, не удалось запустить транс трансляцию рабочего стола, какая-то ошибка. Так, ну это, скажем так, печально. Это грустно, но смотрите, бывает Маша, да, сейчас я верну презентацию, значит смотрите в чем дело, у вас урок есть, ну на почте посмотрите, все кто пришли на вебинар, у вас у всех есть урок, я там показываю как это сделать, очень, ну это очень просто делать, вы посмотрите вы поймете, я во-первых даю там скачать эти титры на компьютер, да, и вы сможете в Вегас закинуть, вот Мурка пишет, понятно, без проблем. Это делается, реально в два клика такие титры добавляются. Вот. Но скажу честно, я до этого шел очень долго. Я только ну, года через два, наверное, разобрался с этим до конца и смог все это сделать. То есть вот, э, вот, вот эту технологию, это ну, на, реально наработка двух лет опыта. То есть, и сейчас вот вы ее так вот э, получаете. Так, готовый проект с инфографикой, где можно найти? Кость, давай в конце расскажу про это. Вот, значит, урок про то, как это сделать, у вас уже на почте есть. Вот, ну и кроме того, там в тренинге мы об этом не раз и не раз будем говорить. Вот, теперь, второе, для чего используются футажи, причем очень активно используются, это создание каких-то фонов. Вот я написал, суперфон, да. Вы можете сделать абсолютно любой фон. Причем здесь, вот вы видите, заставки есть какие-то. И, например, сейчас попробую... Есть тут указка. А, вот указка есть даже, да? Вот, э, вот эти парни, допустим, которые стоят на фоне, вот, вот, вот эти деньги, это отдельный фон. На, на этой картинке это просто подарки, вот, которые вращаются, да? Ну, камера вращается вокруг подарков. Это все как бы отдельные фоны. Вот. И, соответственно, это просто видеоролики, которые я добавил на видео, получилось классное видео, грубо говоря. То есть, видеофоны – это очень крутая вещь. но это просто… То есть, видеофон – что это такое? Это просто видеоролик, который можно использовать в качестве фона. Вот. «Привет, Валерию Сорокину». Да. Это, это, это я, этот видеоролик, кстати, один из первых я делал для него на заказ конкретно. Вот. Если на экране одна указка… Не понял вопрос. А указка одна, да. Указка вот сейчас у меня одна. Смотрите… Вчерашнюю почту, да, вчерашнюю почту, посмотрите, у кого не было. Вот, теперь, э -э -э, следующий пример, да, это э -э, вообще с этим связана очень интересная история, когда, это тоже один из первых моих заказов, мне заказали видеоролик сделать э -э, из картинок, то есть бы, кроме указки, картинки нет, ну как, как? картинки нет, но э -э, презентация же есть, презентация же есть, как бы, ролики красивые получаются, ну, презентация есть, все, я не понимаю вопрос, я указкой просто показываю, куда смотреть. Вот, значит, это при, это кадр из видеоролика, вы его сейчас видели, да, это у меня заказчик, он, короче, прислал несколько картинок вот с девушками и сказал, нужно сделать видео, что там по сюжету какому-то, что там жизнь и смерть, там битва добра и зла в таком стиле. Вот, и, соответственно, было только несколько картинок девушек. И мне надо было сделать видеоролик. И я по максимуму использовал футажи, собственно. И, ну, вот здесь, вот давайте я покажу, что здесь футаж. Например, вот эта девушка, это картинка, которая была дана заказчикам. Теперь, вот этот голубь летящий, это отдельный футаж, летящий голубь. Теперь, фон вот у этой девушки, это тоже футаж. Потом, вот эта пушка. Это отдельная картинка. И то, как она стреляет вот эта штука это тоже отдельная картинка. Вот-вот, ну как бы пушка здесь стреляет на видео в итоге, это тоже отдельная картинка. Теперь вот эта штука, какая-то такая колючая ежик, это тоже отдельная картинка. И фон, соответственно, у всего этого это тоже отдельная картинка. То есть, все это кучка футажей, которые вот так собраны на экране. И кстати, вот этот вот светлячок синенький это тоже картинка. Ну, это не картинка, это, ну, там видеоролик спецэффект назовем это так вот и э, Ильдар, такое неуважение к приглашенным дайте хоть немного не маленько звука Ильдар, тут у всех есть звук а ну вы этого этого не слышите ладно не очень удобно указка по экрану дергается а мышку видно если мышка по экрану так ну мышку видно напишите а мышку не видно вообще да ну, лучше пусть будет указка, хоть что-то. Вот. Теперь, собственно, другие кадры отсюда же, да, они такие же. То есть был футаж, где солнце встает над горой, был футаж кладбища такого, был футаж вот что тут, растения какие-то. То есть все это реально футажи. Причем, например, вот то, как я составлял вот эту картинку, допустим, справа, вот Эвил, ад, грубо говоря, у меня был тоже черный фон такой, потом был отдельно огонь. И был отдельно вот эта вот решетка. Ну, я это просто слепил вместе и получилось. Да? И, естественно, это надо уметь, но поверьте мне, когда вы хоть немножко втягиваетесь, то, ну, у вас это получится рано или поздно просто. Вот, теперь, значит, ну, я надеюсь, что там Инна и Антон, вы тут разберетесь с тем, у кого звука нет, а то что-то, что-то они тут увеличились в количестве. Вот, теперь. По поводу, когда стресс сделаете, да, Татьяна, хороший комментарий, когда тебе надо сдать видео завтра, то сегодня вечером или ночью ты его сделаешь отлично, прям быстренько получится, хорошо. Вот, я это не понаслышке знаю, не один десяток раз. Вот, теперь. Далее, что еще можно сделать с футажами? Это вот один из самых, наверное, крутых эффектов действительно. Это падающее что угодно. Причем вот таких футажей действительно много. Это могут быть падающие деньги, падающие цветы, падающие звездочки, падающий снег. И таких как бы штук очень много в интернете, и они просто добавляются в Sony Vegas, и просто убирается фон, но ну, это создает действительно классный эффект. Ну, вы сейчас видели видеоролик, я думаю, вам понравилось. Ну, это очень качественная анимация такая. При этом сделать ее тоже крайне просто. Вот так как мы с вами, вот те, кто видели урок, те видели, да, по поводу добавления вот этого слоя для титров, да, точно так же добавляется это. Буквально переносится и убирается фон. Ну, то есть оно изначально на черном фоне или на зеленом. Вот, про зеленый черный фон я рассказывал в прошлый раз, да, про альфа-канал, когда говорил. Ну, еще сегодня расскажу, может быть. Вот. И кстати, вот мое видео, где тут я справа снизу, я тут в костюме пингвина, на фоне снега, падающий снег, да, падающий рубль, Евгений, отлично. Отличная шутка. Я, кстати, сегодня буквально задумался о том, чтобы в евро перевести часть сбережений, чтобы не под матрасом хранить, а перевести в евро, а тоже сейчас все улетело. Вот. И, собственно, вот этот падающий снег тоже был сделан в Сони Вегасе. Был просто найден футаж. Да, для, для новичков, опять же, как найти такое, такое дело, есть э, просто-напросто футаж, э, допустим, футаж снег. Точно так, же, е, э, точно так же набираете в интернете футаж, допустим, футаж падающий снег видео. И, собственно, находите эти видеоролики. да, Это на тему, как я их находил. Как я вот эти все футажи находил. Вот, падающий Обама. Так, что сделать, если я не могу установить Sony Vegas Pro? Хорошо. Давайте вернемся к этому вопросику очень быстро. По поводу установки Sony Vegas. Во-первых, есть видеоурок. Лариса пишет, этого навала в интернете. Да, футажей в интернете реально навал Вот, только бери и ищи. Значит, по поводу Установки. Во-первых, у меня есть видеоурок, и если вы сделаете все, как в этом уроке, все, как в этом уроке, то у вас все получится. Если у вас не получилось, то 90 что вы что-то сделали не так. Вот 90 даже не идет, 99,9. Ну просто вот понимаете, ну мне как бы пишут, не получается, не получается. Я потом захожу на компьютер этого человека, делаю все то же самое, как бы на самом деле, ну как бы все, как в уроке, и почему-то получается. Вот, просто удалите Sony Vegas, перезагрузите компьютер, попробуйте сделать еще раз, причем знаете как, вот прям посмотрели 5 секунд видео, еще раз, как бы посмотрели 5 секунд видео, сделали это, еще 5 секунд, еще сделайте. Делайте это вот прям пошагово. Вот, видеоурок сейчас вам скинет «Давайте Антон», значит это, во-первых, ссылка на нашу группу ВКонтакте. Там вы можете, а, это ссылка вообще на моего помощника Антона, значит, вы можете обращаться к Антону, но вообще, вот те, кто придут в тренинг ко мне обучаться, да, ну, мы вам в тренинге, ну, всем вам, каждому лично поможем, с каждым разберемся, естественно, кто придет в тренинг, мы вам полную техническую поддержку обеспечим. Так, теперь, антивирус надо отключить. Людмила, ну, это не помешает, да, отключить антивирус. Вот, теперь... Значит, то, о чем все мы говорили, мораль всей башни такова, как говорил Крылов, что футажи ⁇ это очень мощная вещь. Футажи составляют основу вообще видео в интернете, вот основу видео в Sony Vegas. И это, это, вот, если как бы начинать с чего-то работать, то начинайте с футажей. Понятно? Это действительно то, вот на чем основываются видеоролики. Это кирпичики кирпички из которых складывается видео вот а, понятное дело что у вас не все вот а, то что я сейчас говорю что у вас не все сразу получится а, там может что то не найдете какой то футаж сразу а, я просто хочу вас предостеречь от того что вы попадете в яму скажем так что у вас а, вот действительно не, не будет получаться и вы просто перестаньте этим заниматься вот я хочу чтобы вы не перестали да просто знаете что так будет я это знаю, потому что я через это проходил когда-то. Знаете, что так будет, и в этом нет ничего страшного. Просто надо чуть-чуть постараться, чуть-чуть опыта. Но с практикой вот качественно использовать футажи у вас получится рано или поздно однозначно. Вот, по поводу Vegas 12 или 9, все равно какая версия Vegas, они все примерно одинаковые. Вот. Антон тут скинул видеоурок по установке. Я сейчас скину на всякий случай, потому что тут может ссылки не работают. А, сейчас. Это не получилось скачать. О, получилось. Так, теперь э, по поводу установки Вегас я все сказал. Кто придет ко мне учиться в тренинг мы, естественно, со всеми разберемся с вами лично, отдельно. Вот, теперь, э, вот Маша пишет, все заработало. Видимо, Вегас уже переставила. Значит, теперь еще один очень крутой момент. Голливудский эффект в Sony Вегасе. Значит, что это такое? Вот, хотел показать на компьютере, но покажу здесь. Я как бы подготовился, все слайды использовал. Вот. Голливудский эффект в Сони Вегасе. Напишите в чате, вот сейчас прям напишите, активизируйтесь, пожалуйста. Кто замечал, что в кино картинка гораздо красивее красивее, не знаю, как правильно, честно, грешу, Грешин, что в Голливуде картинка реально классная, прям, вот вкусная, интересная. А когда снимаешь почему-то на камеру, вроде тоже снимаешь, но получается не так. Красивее. Вот, Анастасия, спасибо, я постараюсь запомнить. И тут есть как бы есть ответ на этот вопрос. Да, это цветокоррекция. Там хорошая цветокоррекция под все это. Но это, ну, скажем так, это очень серьезное дело, цветокоррекция. Вот и вот кинопленку. Это это все фигня. Значит, я, вам, я вас сейчас научу, причем научу это очень быстро. Те, у кого Sony Vegas есть, можете прямо сейчас пробовать. Я вас сейчас научу делать голливудскую картинку. Вот посмотрите, картинка слева и картинка справа. Напишите, видно разницу или не видно, что что справа, грубо говоря, картинка действительно качественная, действительно, вот не знаю, объемнее, э, красивее по цветам, да? Согласитесь, что есть вот эффект, вот, вот этот вот, ну, профессиональность Я не знаю, как это назвать. Вот Максим пишет, разница супер, да? Справа, ну, четкая. Причем вот верите нет? Это добавлен всего один эффект. Вот этот эффект, он э, вот контрастнее, сочнее, да? Это можно делать цветокоррекции. Нет, это не плагин, не надо тут никого путать. Это можно делать вручную, если разбираться там в дизайне, в цветокоррекции и так далее. ну этот эффект все делает за вас. Значит, он по сути там добавляет где-то контрастности, добавляется где-то теней, где-то светов. Но как-то, вот как-то, оно все получается. Вот тут пишут коррекция, curves, кривые. Нет, это я, я как бы вам сейчас назову этот эффект, да. Софт контраст. Вот Влад правильно говорит. Но по сути, вот в целом, не очень понятно за счет чего это получается, да? Ну я сейчас увеличил картинку, чтобы было виднее. Но в целом, ну прям справа профессиональнее и все. Вот у вас ни у кого сомнений не возникает. Так вот. Это еще буквально несколько примеров, да, но ну, здесь вот не очень видно, но если присмотреться, то вот справа у вас огонь более такой, ну, красивый, что ли, да, после эффекта огонь более красивый, трава, ну, на мой взгляд, красивая. Понятно, что сейчас картинки мелкие, интернет все качество не передает, да, сжато. Но вот вот еще один пример довольно заметный. Это, это кстати, моя мама. К слову, моя мама обучает гимнастике лица. Вот вы можете посмотреть, и сейчас. 51 год, если я не ошибаюсь, хотя не, нет, я буду, я буду говорить, что не знаю, да, ну потому что я правда не до конца знаю. А, но по сути, ну посмотрите, как, какое у нее лицо, оно само по себе гладкое, да, это я так пропиарил маму, между прочим, что она, ну за, за счет вот, гимнастики лица всех вот этих штук она обучает, вот. А, ну, она в целом у меня молодая, красивая, я ее очень люблю. Но в целом, посмотрите, слева блеклая картинка, да, это обычная фотография на фотоаппарате. А справа с этим эффектом гораздо привлекательнее картинка так вот сейчас я расскажу что это за эффект как его добавлять значит эффект называется soft contrast прям запишите сейчас себе это название я его давайте в чате напишу soft contrast soft contrast и где найти этот эффект для тех кто вообще не в теме в Sony Vegas ну во первых для тех кто вообще не в теме смотрите мой видеокурс да у меня в видеокурсе про это рассказано и, кстати, про этот эффект, в частности, да, эм, по-моему, я рассказывал, я могу не, не ошибаться, но про эффекты я точно рассказывал. Так вот, в Sony Vegas есть раздел «Видеоэффекты». Это вот эта вкладка, ну, собственно, на увеличенном скрине это видно. И там в списке вам нужно найти эффект «Soft Contrast». Вот Александр пишет «Есть, есть». Ну, естественно, есть. И есть во всех Vegas. Так вот, вы просто перекидываете его, и получается реально классная картинка. Причем перекидывать надо, сейчас покажу, что... Перекидывать надо самый первый пресет. Вот этот. То есть, который самый первый стоит в строчке. Просто перекидывайте и картинка, будем называть это волшебным образом, становится красивой. Вообще, с этим эффектом связано много интересного. Вот как-то делал видео для заказчика, причем создавал видеокурс на тему... Ну, заказчик, заказчик был инфобизнесмен, видеокурс был, как сделать самому камин из мрамора, грубо говоря. Вот такой вот видеокурс необычный и ну там, естественно, он там с болгаркой, там с, с какой с, с инструментами какими-то. Так вот, я этот, этот видеокурс когда монтировал, я вот именно тогда узнал про этот эффект, начал добавлять его активно, и получился вот реально, знаете, чуть ли не блокбастер, когда он вот этой болгаркой елозит и под такую музыку, серьезную, прям крутую, Действительно, как боевик какой-то получился, ну, прям вот цвета такие, мрамора, он такой мужественный весь. Так, обычную кремль нельзя добиться? Евген, можно, но э, в этом надо разбираться, понимаешь, что вот другими цветокоррекциями это надо уметь. Если человек этого в глаза не видел никогда, он это не сделает никогда сам. Я же, я же в самом начале сказал, я обучаю тех, кто вообще ничего не умеет и не понимает, максимально просто, чтобы все было. Вот. И к этому эффекту я тоже далеко не сразу зашел, как перекидывать. Значит, смотрите, еще раз. Во-первых, Антон, пришли ссылочку на мой видеокурс, хотя давайте я сам найду его. Я сейчас сам найду, он у меня тут под рукой есть. Во-первых, если вы не знаете, как перекидывать, то, скорее всего, вы не смотрели мой видеокурс. Правильно? Правильно. В видеокурсе там буквально несколько уроков, потратьте полчаса, посмотрите его. Вот ссылка на видеокурс, он бесплатный, просто открываете и смотрите видеоуроки. Там все подробно. Коротко, потому что большинство здесь узнают это. Вот Евгений даже урок 5 подсказал. Спасибо, Евгений. Коротко. Находите эффект в списке и просто кликаете мышкой и перекидываете И все. Зили, ну, у всех напишите, есть сейчас ссылка? Работает ссылка? Вот я сейчас прислал. В идее, это должна работать. Работает все. Так что... Елена, кстати, вот Елена, да, вы правильно сказали, это у нее действительно такая история грустная. Это, это она, правда. Ну, видимо, вы были где-то на нее на занятии, что она рассказывала. Так, все работает, так что не надо тут обманывать, что одни плюсики. Плюсики это вот сейчас пишут люди. Вот. Теперь, хочу рассказать вам более конкретно. Какие вот, какие вот, знаете, знаете, чем, в чем проблема большинства видеокурсов? Вот, в чем проблема большинства видеокурсов по созданию видео? Вот, у кого такое было, что вы смотрите видеокурс, ну, те, кто у меня давно учится, они знают уже, я у них постоянно это спрашиваю, что вы смотрите видеокурс, да, вот посмотрели там 10 уроков, 20, неважно, посмотрели, все даже понятно, все понятно. И вопросов может у вас даже никаких не возникает. Вот вы сели, открыли программу, вам нужно сделать видео, и вот так сидите и такой как ступор, потому что не понимаешь, что делать, вот как бы как начать, да, вот как бы непонятность. Вот щевор вроде посмотрел, вроде все понятно, но, но сделать как-то ничего не можешь. Вот, и э, это просто потому, что вот пишут было, было, да, бери и делай. Ну, э, смысл-то в чем? Что э, во многих видеокурсах просто-напросто э, вот рассказывается так: вот теория, теория, теория, теория, да, а на практике как работать с этим непонятно, вот что конкретно может сделать. Вот смотрите, я сейчас э, хочу привести конкретные вещи действительно, которую я применяю, которую вы можете увидеть в интернете, где угодно, которую можно сделать в Вегасе. Ну, причем сделать это нетрудно. Пример номер один. Это анимирование нажатия на кнопку. Да, сейчас популярная, популярная вещь, скажем так, при, ну, в инфобизнесе, да, там заказать там что-нибудь, купить продукт, в интернете сейчас, ну, продажи всего, в интернет-магазине, где угодно. Так вот, в Вегасе можно сделать следующее. Чтобы появилась кнопка, понятное дело. Приехала мышка, причем ее можно анимировать так, что это будет абсолютно реально, как будто человек двигает, кликает на кнопку, при этом при клике кнопка меняется, да, то есть эффект такой нажатия есть, плюс звук клика. То есть все это в Вегасе может сделать. Мы, кстати, вот на прошлом тренинге по Sony Vegas, ну, у меня ученики то ли на третьем занятии уже это делали. Вот, ну, то есть уже прям на третьем занятии уже сами все такие делали. Для интернет-магазина что придумать по видео можно. Дарья, давайте чуть-чуть попозже расскажу. Ну, задайте этот вопрос еще раз, хорошо, когда я вот по этим штукам пройдусь. Вот, второе второй пример это видео в мониторе или телевизоре. Значит, для тех, кто был на прошлом вебинаре, это особенно будет понятно. Это задание движения, да, то, о чем я говорил, чтобы в видео было максимально много движения. Так вот, если вы посмотрите мои видеоролики, которые я делаю на заказ, я очень часто использую такой эффект: создание как будто бы телевизора, экрана монитора. И в нем какое-то видео мелькает. Неважно, в принципе, что это. Так вот, это, значит, ну это, это пример, да, как это делается. Это все примеры. И по сути, вот, да, если, давайте я вам разложу по полочкам, как это делается. Видео, где шторами машешь. Не понял, Варвар, честно говоря, о чем речь? Видимо, ответ кому-то про интернет-магазин штор. Я понял. Так вот, как это вот по сути реализовано в Вегасе? да? Давайте я вам расскажу. Так, сейчас попробуем, попробуем нарисовать. Так. Вот я сейчас начал трансляцию лист. Сейчас должен быть белый. Значит, давайте сейчас вопросы какие-то отвлеченные от темы не будем задавать. Значит, допустим, у вас есть видеоролик. Да, и смотрите, смотрите как, э, как делается вот так, такая штука. Во-первых, у вас есть картинка специальная с монитором. Ну, Это просто может быть любая картинка с монитором. Да? И вы просто перетаскиваете картинку с монитором ну вот сюда в Вегас. Просто у вас на экране есть картинка с монитором. После же этого вы э, внутрь телевизора вставляете видео. То есть вы перекидываете видео в Вегас и уменьшаете его до размера, чтобы оно просто стояло в этом же месте. Понятно, да? В этом же месте на телевизоре была картинка. То есть это собирается вручную, да, вот то, что я, что я сейчас хотел показать, что это собирается вручную. Есть отдельно картинка телевизора, монитора, можете взять там ноутбук от Apple, можете взять вообще телефон, и, ну, если у вас, допустим, магазин приложений для телефонов, да, это может в телефоне, быть, это что угодно может быть, абсолютно. Вот. И, собственно, в него вставляется какой-нибудь видеокадр, вот, типа как Doodle. Мариша, ну нет, не совсем. Это совсем не Дудл, точнее. Это у нас есть картинка... Ну, если вы про, про то, как это сделано, да. То есть добавляется картинка телевизора и добавляется картинка видеоролика. Вот. Но чем хорошо это, это то, что создает много движения. Это очень важно. Вот. И поэтому я этот эффект часто использую. И вам тоже советую попробовать. Ну это как отдельное упражнение, да? Эффект видеоролика в телевизоре. Вот, теперь эффект, который вы видели вот в примерах видео, да, пример видео, которым вам показывали, это эффект рисования. Это один из красивейших эффектов, на мой взгляд. А, значит, как он делается? Давайте расскажу. Ну так коротенько тоже, да? А, скажу честно, что отдельно вот эта рука, вот здесь на видео есть рука, да, с кисточкой, она добавляется отдельно. Она добавляется отдельно. Вот. Кроме того, у меня есть два видеоролика всего. Один видеоролик черно-белый, а другой видеоролик цветной. Да, ну, Грубо говоря, у меня есть один видеоролик цветной, но другой из них черно-белый. Ну, Я просто добавил эффект черно-белости, и он черно-белый. Вот. И В итоге у меня есть какой-то переход, что цветное видео начинает проявляться. Да, сейчас ну, не будем обсуждать, как именно. Но цветное видео начинает проявляться. И рука, она просто обводит это дело. Ну, то есть, рука бежит рядышком. Но, по сути, вот, ну, для того, чтобы вы сейчас... Я сейчас, я сейчас хочу, что сделать? Я сейчас хочу объяснить вам, какие бывают композиции, вот, в монтаже. Да, для того, чтобы вы хоть немножко себе представляли, как вот, как готовое видео собрать из... собрать из частичек. Так. Задать движение руки можно? Алла, да! В Вегасе вообще вы можете задать движение любого элемента, как захотите. Можете хоть туда 100 пчел добавить и, и каждое движение пчелы задать отдельно. Это все может сделать Вегасе, конечно. Вот. Вопрос по установке или вопрос по своей программе, можете задавать по этим ссылкам. Звук есть? Да, звук есть. Маска? Варвар. Ну да, ты продвинутый парень, ну в данном случае это делалось маской. Да, вот, этот, вот этот эффект растекания краски вот. но в целом это, может быть, и какой-то другой переход. Вот, Значит, это пример эффекта рисования. Так, следующий пример эффекта. Это 3D какие-то эффекты. Как 3D делать, сейчас рассказывать не буду, это чуть сложнее, да, понятное дело. Но в целом я хочу, чтобы вы понимали. Вот, посмотрите, допустим, вот на левую картинку, нет, давайте на правую, правая попроще. Здесь есть что. Здесь, ну, я сейчас хочу рассказать составные части. Скажем так, составные части, из которых состоит вот этот видеоряд. Это, во-первых, текст. Вот этот «Создайте свой бизнес с нуля». Да, это отдельный текст. Второе – это отдельно картинка. То есть, картинка вот этих вот рук. Скажем так, ну, руки, которые держат деньги, перелистывает их. Потом, э -э, следующие – это белые полосочки. Вот эти белые полосочки, они отдельно наложены. Вот. Как, как ни странно, ну, как бы они наложены отдельно. И есть красный фон. Красный фон, который вот э, ниже всего лежит. Да, и, кстати, вот доллар, который здесь, это тоже отдельная картинка. То есть это все небольшие кусочки, из которых составляется видео. Вот. Так, дальше визуальные эффекты. Ну, вот, кстати, снова моя мама, я вот не, не думаю... Не заметил даже, что так много ее включил. Визуальные эффекты ⁇ это пример, что вот вырезание человека из фона, да, что на самом деле она снимала это видео у себя в комнате, но в итоге как будто бы она там на природе, грубо говоря. Вот. Второй пример визуальных эффектов ⁇ это вот слева видео, которое это делал мой ученик. Стас ее зовут. Может быть он здесь, кстати, не знаю. Он, он, он. То есть он снял себе на камеру, да, и наложил вот эти вот все эффекты. То есть вот эти круги крутятся, еще что-то. Э -э Аким пишет, есть. А, это вы там обсуждаете что-то свое, понятно. Маме пора брать оплату. Да. Наверное, да. Вот, и обратите внимание, что вот эти вот все элементы, какие-то значки, вот эти вот штуки крутящиеся, которые были в видео, да, это все тоже футажи. Они просто поверх накладываются. Так. Следующее, что я хочу рассказать про композицию, это хромакей. Да, я не знаю, секрет для кого-то это еще или нет, но все-таки расскажу, потому что я обожаю эту тему просто. В Sony Vegas, посмотрите, что можно сделать. Я снял свое видео, вот, которое слева расположено. Да? Это мое видео, которое снято в общежитии МГУшном. У меня комната 3 на 2 всего размера. И вот таким пишет, для меня не секрет, тоже люблю хромакей. Слои в проге Photoshop. Андрей, нет, фотошоп тут вообще ни при чем. Так, слайды не меняются, Наталья. Да нет, меняются слайды. Так вот, смотрите, видео снято в абсолютно домашних условиях. Как-то натянута зеленая ткань. Причем, вот пишет что свет нужен хороший. В целом, да. Но вы же видите, что у меня вот ткань, вот эта зеленая, она неоднородная. Тут и тень есть огромная, и это, и то. Ну, на самом деле не очень хорошая съемка получилась. Но при этом посмотрите, что я сделал. Как будто я в какой-то зимней деревне падает снег. И, кстати, здесь же вот самые глазастые вы сможете заметить вот тот самый эффект, скажем так, ну вот эффект сов контраст который делает голливудский эффект. Вот, ну, голливудский эффект в смысле он тут лежит и ну вот пингвин справа он более более голливудский, чем пингвин слева. Вот. По поводу зеленую ткань обязательно или нет? Зеленая ткань обязательно, да. То есть, ну это сам принцип работы, что вы вырезаете зеленый цвет, и в итоге его нет, грубо говоря. Вот, это эффект хромакия, в тренинге, естественно, мы это будем обязательно разбирать. Почему перескочили с третьего на сразу на шестой, да нет. Я уже все посмотрел, давайте быстренько переключу. Значит, у нас был третий эффект рисования, четвертый это 3D эффекты были, пятый это визуальные эффекты, вот добавление каких-то дополнительных штук. Мы не должны быть одеты в зеленый. То есть в. Да, зеленый фон, это просто вот фон именно. Это тряпка обычная. Какой еще цвет можно использовать? Татьяна, в принципе, можно использовать еще синий. Вот. Можно любой. Ну, я не, не согласен, что можно любой. Это неправда, в принципе. Вот. По поводу, сколько рендерится ролик в 2 минуты жестин или как вас правильно назвать. Но это зависит от компьютера и от видеоролика, насколько много вы видео напихали всего. Вот. Вот седьмое, я хочу на этом заострить внимание. Это очень важно. Это сейчас просто, вот вы увидите, насколько это будет большой бум в мире инфобизнеса. Это анимированные формы подписки. То есть у меня вы, вы это могли видеть, что когда, когда э, форма появляется на экране, она при этом заполняется, да, что там вот Алексей вбивается, e-mail заполняется, нажимается кнопка. Вот это, вот уже, ну просто много тестов подтверждающих, что, как вам так объяснить, это работает на процент подписки. То есть, ну, больше подписываются людей, когда визуально они видят вот эту заполняющуюся форму. Так, Мариша пишет, мы в тренинге с, этими все, с этим всем видеомонтажными труками будем работать? Мариша, да, естественно. То есть, вот тренинг, он как раз таки, вот блок практика там будет. Там у вас на каждый день будет такое задание. То есть, я вас буду этому учить, и будут такое задание, что э, там сделать, анимировать форму. Я, естественно, рассказываю подробно, как, и вы на следующий день это делаете. У нас каждый день будут такие задания. Так, подписная форма не открылась после нажатия на кнопки соцсетей. Не понял, о чем речь. Клики по видео работают. Да, естественно. Вот, теперь. Чему еще научитесь в тренинге? Тренинг онлайн будет или запись? Евгений, вот сейчас про тренинг расскажу чуть подробнее. Значит, смотрите, хочу рассказать свою, ну не знаю, грустную или не грустную историю. Почему-то мне кажется, что у многих из вас было так же, что вам вот видео как-то увлекло. Просто было интересно, просто захотелось попробовать, просто вот ну, показалось, что вот прям. Ну, хочется мне это. Да, и собственно вы, вы ввязались в это дело, а там уже что будет, то будет. Вот У меня было так же. Причем для меня хотелось. Значит, вы на тренинге опять нас будете гонять. Нет, тренинг я хочу сделать, ну, такой, плавный. Вот. Значит, и давайте историю даже расскажу, что я хотел делать видео про себя, про одноклассников, ну, то есть такие, любительские. Вот. и, собственно, ну было куча проблем просто в ничего не работало. Вот реально учился методом тыка, тогда, ну, когда я начинал еще, не было так распространено, как какие-то видео на YouTube, видео уроки, еще что-то. Ну, изучал все сам, вот как есть. И когда я только начал брать первые заказы, то ну, начались реально проблемы. То есть, смотрите, я вам скажу как бы, что, что я хочу сказать? что э, самый простой и быстрый способ, ну не, не простой, а самый быстрый способ научиться работать, это м, брать заказы. И даже если ты не умеешь, то э, все, все равно берешься и пробуешь и учишься. Вот в этом стрессовом состоянии это очень неприятно, очень тяжело, но в этом стрессовом состоянии ну, навыки приобретаешь очень быстро. Вот. Но за вот первые там 5-7 заказов я потратил безумное количество нервов. Причем вот заказы были в том числе по этим комиксам, то, что я рассказывал, да, что там три картинки дал, сказал, сделай мне минутный видеоролик из трех картинок. Вот. Но это как факт. Вот. Естественно, это трудно, это неприятно. Я вообще не хочу, чтобы у вас видеомонтаж ассоциировался с чем-то неприятным. Поэтому я стараюсь вам рассказывать только, ну вот, самые легкие, самые классные вещи, которые в нем только есть. Вот. И в целом, вот один, один инфобизнесмен западный сказал такую вещь. Он ну, не видеоучил в целом, но он говорит, что мне настолько трудно в видео разобраться, я вот хочу, но не получается. И видеомонтаж надо очень сильно любить, чтобы не бросить его посреди, вот, скажем так, ну, посреди дела. Да, потому что это дело ужасно хлопотное. Вот. Так вот, ну, ну, я как бы не хочу, чтобы с вами это случилось. Раз вы пришли сюда, значит, вам это интересно. И не хочу, чтобы вы это вот так вот как-то ну, бросили, чтобы у вас не получалось. Собственно, для этого я и провожу обучение. Вот. И сейчас вот я как раз хочу рассказать про свой тренинг. Это будет внутренний тренинг. Я его нигде не рекламировал. Это как бы факт. И что это будет за тренинг? Он будет состоять из двух частей. Это блок теории и блок практика. Вот, и сейчас я расскажу, чему мы там будем учиться, и в целом это будет идеальный план для обучения вообще. То есть, вы сейчас посмотрите, и это будет план для вас для, на обучение вообще, в принципе. Значит, первое, что важно, это полная техподдержка в тренинге. Вот, те, кто у меня уже учились, вы знаете, что у меня тренинги обычно до результата, что всегда там через неделю, через две недели тренинга вы выходите во все оружие, умеете делать, вот собственно, видеоролики, будь то дудл-видео, будь то презентации, какие-то, будь то суперэффектные видео в After Effects, да, э, ну просто у меня есть технология, которая, вот с помощью которой получается. Отчасти это потому, что обучение максимально простое, я даю все максимально просто, объясняю, вот как сейчас, да, сейчас, даже если вы ничего не понимали, скорее всего, вы многое поняли из моих слов. Во-вторых, это полная техподдержка, то есть это будет и группа ВКонтакте, вот тут Ан Антон постоянный пиарит себя, что пишите мне вопросы, я вам буду помогать. Антон вам в частности будет помогать. Я его специально учил Sony Вегасу, чтобы он был э, поддержкой мне в ответах на вопросы. Во Вторых, это раздел «Вопросы и ответы на сайте по Sony Vegas, То есть будет большой список вопросов с уже готовыми ответами. Вы просто его открываете, смотрите, и там либо видеоурок будет, либо просто текстовый ответ, что надо сделать, либо скриншот. В-третьих, это вопросы на вебинаре. То есть будет в начале блок вопросов, вы будете их задавать, в конце будет блок вопросов. Я на все вопросы отвечаю терпеливо, меня вообще на прошлом тренинге прозвали мистер Терпения. Настолько терпеливо я отвечал на одни и те же вопросы. Вот. И естественно вам нужно будет отписываться в домашнем задании в отчетах, вы обязательно должны будете писать туда все свои вопросы, которые у вас возникают, и поддержка после тренинга. Как ни странно, у многих она пропадает, у нас она будет. То есть после тренинга вы сможете также задавать вопросы, вам на них будут помогать отвечать. Вот. Конкретно про план вот участия. Да, в блоке теория мы, во-первых, разберем все инструменты, которые нам будут нужны. То есть это все инструменты с унивегаса, вот то, что я показывал, там, как добавить картинку, чтобы она двигалась, переходы картинки, как там вырезать часть картинки. То есть все вот такие технические нюансы инструмента. Во-вторых, качественные спецэффекты. Как ни смешно, но большинство спецэффектов в Вегасе никуда не годятся. И, но некоторые, они определенно качественные. С одним из них я вас сегодня познакомил. И очень много там есть спецэффектов, знаете, как темная лошадка. Никто не думает, что они классные, но они позволяют создавать классные вещи, действительно классные. В-третьих, вот. это маски. Вот Сегодня я один раз уже назвал это слово, это еще один термин. Это, пожалуй, самый мощный инструмент видеомонтажа. Это когда вы можете, например, из любой картинки показывать, ну, скажем так, вот у вас есть видеоролик, и вы можете выбрать любую область на нем, которую вы хотите показывать, и она будет меняться, как захотите, там, переплывать как-то. То есть это работа с областями. Вот. Четвертое ⁇ это правильное составление композиции. Это, ну, это как бы сугубая теория для любого видеомонтажа в целом, то есть как правильно составить композицию, как ставить текст, выравнивать и так далее. Вот Четвертое, пятое точнее уже, это создание инфографики в Sony Vegas. Причем э, наверняка, вот давайте сейчас чат открою, напишите, кто видел э, видеоролики бизнес-молодости. Кто видел видеоролики бизнес-молодости? Ну, я думаю, известная организация, многие из вас знают. Вот у них видео в стиле инфографика. Вот как не смешно, э, в Вегасе можно создавать такие видеоролики. В Vegas, в Sony Vegas. Да, и у меня был клиент, который прям сказал, я хочу такие делать. И я там буквально за 4-5 занятий научил его создавать инфографику, вот как бизнес молодости. Вот. Потом это подбор материалов для видео. Да, то есть вот поиск футажей, работа с футажами, это на самом деле отдельная работа. Под пятым номером Александр. Ох, не помню, но по-моему это ну, визуальные эффекты были. Так, э, по поводу, дальше, значит, по плану, правильные настройки программы. Вот, Георгий, да, по железу. По железу требований нет никаких, ну, минимальное требование Windows XP у вас должно быть, да, не, не ранее. И э, этого как бы хватит. То есть, можно работать в Вегасе на любом железе. Вот в отличие от After Effects, в After Effects там определенный компьютер должен быть. Здесь у вас может быть любой компьютер, хоть ноутбук, да практически планшет. Ну, для планшета нет еще Вегаса. Вот, есть только одно требование, это Windows. На Маке можно запустить Vegas, но как из-под Windows, да, ну, те, те, у кого Mac, вы можете запускать программу из-под Windows, да, ну, там, через специальную программу, но в целом у 99 из вас, ну, процентов, я думаю, у вас Windows. Вот. Vegas надо еще правильно настроить, как ни странно, будем и про это говорить, вот, и как правильно записывать итоговое видео в правильный формат, чтобы не было вот этих, знаете, ненавистных черных полосок, вот Потом, что будет в блоке Практика? В блоке Практика, как я говорил, на каждый день будет несколько заданий, несколько конкретных фишек буду разбирать. Значит, Примеры из блока Практика. Да? Во-первых, это создание качественных титров. Часть я вам уже сегодня рассказал. Естественно, будем это подробно разбирать. Как там этот альфа-канал убирать, зеленый фон, как убирать. И кроме того, вы научитесь сами создавать вот такие вот титры. Вот, допустим, слева титр, который сделан, я сделал вручную, ну там за пару минут буквально. И он очень красивый, на самом деле. Он не уступает тем, которые вот, вы видели в видеоуроке. Ну, если видели. Вот. Потом, создание видеозаставки. Та заставка, которая, допустим, в Вегасе у меня в видеокурсе, она сделана в Sony Вегасе. При этом она такая стильная, согласитесь. да? И вот создание видеозаставок – это очень важный нюанс. И для тех, вот, кто говорил там, про интернет-магазин, про еще что-то, для вас большой совет – Сделайте себе видеозаставку или там закажите, купите один раз. Сделайте качественную видеозаставку, а потом цепляйте ее ко всем видеороликам. Вот этот видеобампер, который будет у вас видеозаставка, она сразу будет говорить о вашем профессионализме, если она будет красивая и профессиональная. Это очень просто на уровень выше поднять все ваши видеоролики просто за счет одной качественной заставки. Вот, ну это такой. Это, это очень важный совет, я его даю практически всем клиентам, кто у меня учится, вот индивидуально, да, но это ну, просто вот это жизненно важно. Кстати, кстати, кстати, из такого из интересного решил поделиться с вами. Буквально так, сегодня пятница, значит, позавчера позавчера я выступал у Антона Ильницкого на коучинге на миллион. Антон пригласил меня в коучинг, в коучинг на миллион, чтобы я рассказал. Про э, видеопродажники, про вот эти вот создание видеороликов. Кстати, вот половину материала, которую я там рассказывал, я там долго вещал, э, я вам сегодня рассказал. Понимаете, да, как, какой материал вы получаете? Тот же, что и участники коучинга на миллион. Вот. И, и они, кстати, были просто в восторге. Меня это порадовало, естественно. Вот. Третье это профессиональная обработка от снятых материалов. Понятное дело, что это надо уметь делать. Я вам расскажу, как это делаю я. И ну, я думаю, что... То есть, вот вы, вы же видите мои видеоролики, да, кто еще не видел, еще увидите, значит. Но вы, вы видите, что у меня это получается делать. Да? Ну, просто обрабатывать, добавлять как-то грамотно все эти вот, картинки, какие-то тексты. Ну, Этому мы будем учиться вот, конкретно, целенаправленно. Вот, элементы продающего видео, я уже про это рассказывал, это тоже будет часть тренинга блок практика я сейчас говорю вот потом профессиональная работа с футажами то есть тут вопросов никаких не может быть это и падающие деньги и видеостудии какие-то то есть все про футажи вы узнаете в тренинге однозначно вот и как не смешно мы будем обсуждать звук звуковые эффекты как ни странно, это чрезвычайно важно, это то, о чем многие не задумываются, но подбор музыки, подбор звуковых эффектов это примерно 20-25% успеха видео. И, кстати, иногда даже и больше. То есть, ну, если добавить правильную музыку, правильные эффекты, то получится, ну, прям вот очень классно. Ну, а без музыки не так классно. Вот. А, кроме того, в лог практика входит огромный пакет футажей. То есть... Те футажи, которые мы с вами объясняли, понятно, что их все можно искать, где-то лазить, но я вам дам огромную библиотеку, уже готовую, которую я сам использую, которую мои ученики используют, для вот именно работы. Что там будет, давайте коротенько пройдемся. Тут много слайдов еще есть на самом деле. Это какие-то симпатичные персонажи. Вот те персонажи действительно профессионально отрисованные, профессиональными дизайнерами. Там большой пакет вот всяких таких персонажей будет вот ну я думаю вы, вы наверное видели вот тем более мальчик нарисован как вот эта девушка темненькая вот таких персонажей у вас будет ну пакетов 10 наверное то есть и каждый персонаж в разных позах с разными э, штуками это ну крайне важно для видео и это очень просто ну упрощает создание видео когда у вас есть один персонаж в разных позах там с какими то предметами разными вот ну для того вы же как бы не дизайнер не будете это все рисовать потом туда входят фоны для видео ну здесь как бы комментарии излишне я думаю туда входят бизнес картинки причем картинки тоже профессиональные не абы какие да которые там в гугле еще где то висят их тоже можно где то найти но зачем когда они уже есть в одном месте все ну причем я думаю что у многих из вас ну, тема с бизнесом так или иначе перекликается вот дальше большая пачка футажей с альфа каналом то есть, альфа канал для тех кто вообще не в теме это такая штука которая позволяет сделать э, видео полупрозрачным. То есть, например, есть PNG-картинки, когда у вас есть какая-то картинка, а фон у нее прозрачный. Так вот, видео такого как бы нету. В видео не бывает прозрачного фона. Но есть такой, такая хитрая штука, как альфа-канал, которая позволяет этот фон убирать. Кстати, вот э, из такого, из наболевшего, да, из новостей вот, наболевших, э, здесь вот вы видите флаги России, Украины, Америки это все футажи с альфа каналом и у вас прям будет на видео вы можете поставить развивающийся флаг к примеру, причем кстати вот эти флаги именно очень качественные, я сегодня хотел показать вам как это делается ну, на экране, да, вот экран у нас не загрузился просто, вот то есть это конкретные видео которые у вас загрузятся, и мы с них уберем фон, вот ценность таких футажей на самом деле очень велика, потому что футажи с альфа каналом найти достаточно трудно в интернете вот именно с альфа каналом вот, потом это виртуальные студии. Ну, что это такое, рассказывать сейчас не буду. Я думаю, вы сами знаете, что это видели у меня или у кого-то еще. Вот, потом бизнес-видео футажи. Вот это, пожалуй, самое ценное из всего этого пакета. Это вот конкретные видео, как я говорил, там отчитывать деньги, разговаривать по телефону, разговаривать с клиентом, разговаривать еще с кем-то. И таких видеороликов очень много. Да, там и деньги падают, и все. Вот. Причем такие ну тоже трудно найти. И э, у меня есть большой пакет, я просто готов с вами всеми им поделиться. Вот. Так, сейчас не помню, есть там еще что-то, может быть еще что-то есть. А, ну видео с хромакеем, конечно же. Вот, то есть э, с хромакеем это представьте, что вместо зеленого здесь будет у вас что угодно. Да, например, мужчинам актуально на завтра поставить вот сюда в сердечко свою даму любимую э, или, например, вот вот. Сюда вот, где хакер, вместо там зеленого цвета сайт можно поставить, да, типа он взламывает. Ну, что угодно на самом деле. То есть вместо зеленого фона вы сможете подставить что угодно. Так, это видеофутажи с хромакеем, спецэффекты всякие там будут. Уже видите, устал даже перечислять. Вот. Потом, кроме того, в блок практика входит библиотека звуков и музыки. То есть, вот, мы будем работать со звуком, и вся библиотека звуков и музыки у вас будет. Это уже готовая будет библиотека, причем, самое главное, она будет отсортирована качественно. Буквально вы сможете открыть, и там увидите там, агрессивная музыка, милая, бизнес-корпоративная какая-то для логотипов, для заставок, там, еще какая-то. И, собственно, она уже отсортирована, готова, и очень удобно такое использовать. Вот. Теперь, блок премиум скажу коротко, да, то есть есть три варианта участия, будет стандарт VIP и премиум. Блок премиум это индивидуальная работа со мной. То есть мы общаемся один на один, в скайпе, вместе, может даже вживую в Москве, это неважно, кто в Москве, кстати, интересно будет так поработать и вы получаете просто все мои тренинги ну соответственно стоимость их увеличивает стоимость премиум ну и плюс это 4 личных четыре недели личных занятий со мной Вот. понятно что у вас сейчас вопросы по поводу ссылки на цены на еще что то я сейчас все оглашу и после этого можно будет задать любые вопросы да? значит смотрите во первых цена на участие в тренинге вот такая да и скорее всего завтра пойдет рассылка в мою, в моим подписчикам вот э, те, которые регистрировались на этот тренинг предварительно у, к ним пойдет э, и цены там будут высокие, но для вас, для тех, кто на вебинаре, я вообще не люблю вот эти инфобизнесовые штуки, я просто обычно э, зачеркиваю сразу цену, и там, не говорю там 50% скидка и так далее вот. но смотрите, э, что еще важно, что сейчас э, в блок VIP, да, кстати, забыл сказать самое важное, что что блок стандарт вот обратите внимание, блок стандарт это только теория, то есть только первый блок теории. В блок VIP входит и теория, и блок практика, то есть блок теории это одна неделя, блок практика это вторая неделя обучения, то есть одна неделя в VIP входит две недели обучения с практикой плюс пакет футажей и плюс коллекция звуков и музыки в VIP входит, да? Ну а в премиум входит просто все, вот. Но э -э сегодня в VIP добавляется еще один видеокурс. Его можно будет купить, он стоит 10 тысяч рублей изначально, то есть там по ходу тренинга вы сможете докупить, если хотите. Но в VIP сегодня он входит бесплатно, то есть это как конкретно курс о том, как вот удалять зеленый фон, как это в домашних условиях сделать. Это очень простой пошаговый видеокурс. Ну, я конкретно рассказываю, как это сделал я, как это можете сделать вы. Вот, ну не получится, просто не может. Вот. И кроме того, значит, смотрите, э, значит в VIP добавляется еще один видеокурс. И э, давайте сейчас прокручу еще слайды. Там еще было сокращение цены. Значит, итоговая цена вот такая. Значит, это цена на стандарт VIP и премиум участия, причем э, обратите внимание, на VIP участие я цену поставил еще ниже. То есть изначально это скидка э, 65%, но на VIP я сделал еще больше для того, чтобы, ну, я просто честно, как без сарказма, без иронии, я хочу, чтобы вышли в VIP чтобы у вас просто лучше получилось. Если вы чувствуете в себе силы, если вы технарь, вы можете идти в стандарт. Да? Но если вы новичок, я советую вам VIP просто потому, что там есть блок практика. И есть футажи. понимаете? И поэтому я даже цену делаю ниже, чтобы вы туда имели больше возможности записаться. Вот, Сейчас Антон вам пришлет ссылки на запись. И есть еще один небольшой подарок. Смотрите, я вот э, в, на прошлом вебинаре мы так делали и делаем сейчас. Э, те, кто первые... ну У меня сейчас в руках флешка, да, во-первых, я не знаю, видно ее, не видно. Это флешка в виде браслета. <coughs> и э, для тех, кто первые закажут и оплатят VIP-участие, вы получите вот такую флешку с еще одним моим видеокурсом э, по, по продающим видео. Это кастомарафон пятичасовой. Вы получите ее прямо по почте. Ну, понадобится там ваш адрес, все дела. Внимание, первые пять оплативших. Я их легко смогу вычислить. Я вот в прошлый раз вычислил на сайте даже опубликовал их имена. Вот, собственно, смотрите, цены действительны до конца сегодняшнего дня. То есть я вам рекомендую. Ну как рекомендую? Все, все довольно просто. Чтобы, если вы хотите, если вы хотите научиться создавать видео. Это просто ваш реальный шанс. Я не хочу пугать, что там единственный и неповторимый. Но это более чем самый реальный шанс, пожалуй, научиться. И сегодня еще и скидка на VIP с дополнительным курсом по Хромаке. Я этого никогда раньше не делал. И смотрите, первым пять оплатившим флешка в подарок. Ну, Еще, я думаю, можно успеть. Через пять минут будет уже поздно. И сейчас я открою чат, можно будет задавать вопросы. Значит, Завтра цена уже изменится, поэтому если, вы, если вам это интересно, то я советую прямо сейчас принять решение и оформить заказ ну, уж как минимум сегодня, да, для того, чтобы скидка сохранилась просто-напросто. Вот. Какой же вариант участия каждый решает сам. Сейчас я открою э, чат и можно будет задавать вопросы. Понятно, что вопросы будут. Э, по поводу продолжительности тренинга это будет 11 марта начало, Первой недели и потом вторая неделя сразу после первой так э, место она занимает ну там примерно 500 мегабайт скачать можно бесплатно в моем видеокурсе смотрите видеокурс так как изменить голос в видео антон это очень такой э, непростой вопрос скажем так как изменить голос в видео в вегасе мы наверное не будем об этом говорить но есть методики в вегасе в том числе премиум смотрите 39 900 там просто идет, ну как, предоплата идет 19 500, да? Так. Вы счастливый человек. А, терпение и труд. Да, Рима, ну терпение и труд, оно, я буду вам его прививать в тренинге тоже. Андрей, для кого ваш тренинг для новичков подходит? Андрей, вот этот тренинг, он для новичков был создан просто-напросто. То есть это не для суперпрофессионалов, это как раз-таки для новичков. Вот. Можно мне опять перевести из Испании через Western New. Юлио, да. Юлио, кстати, привет. Так, Нина, бонус. Нина, бонус чуть попозже будет. Сони Вегас без тренинга бесполезно? Виталий, ну нет, естественно, не бесполезно. Вы сможете с ней работать и без тренинга, как бы. Но как бы надо уметь. Так, через какое время можно оплатить? Смотрите, все просто. Начало тренинга 11-го, да, при этом места могут переполниться. То есть, смотрите, вы как бы с оплатой можете подождать, но вы рискуете просто не поместиться в группу по размеру. Там группа ограничена. Так, завтра будет занятие и во сколько? Нет, завтра занятия не будет. Занятие будет 11 марта наше первое. Это уже на следующей неделе. И, э, значит, э, что я хотел сказать? -то? А, занятия будут в 20.00. Так, на трансляции на 10 минут остается чат. Вы сразу видите этот вопрос. Да вроде почти, практически сразу. Так, кто заплатил на прошлом вебинаре VIP, мы получим дополнение. Да, Владимир, получите. Несколько различных футажей, друг на друга накладывать возможность, имеют полный футаж без альфа канала. Александр, да, возможно, ну как бы в тренинге мы это будем обсуждать, но это надо там футажей уменьшать в размерах, грубо говоря, будет. Что с видеоблоксом, уже можно не ждать. Санвид. По поводу видеоблокса все было на почту. да Если у вас есть какие-то вопросы, напишите еще раз на почту. Но я конкретно написал, кто хочет, может сделать возврат, но так или иначе какой-то доступ я туда дал. Так, доплатить до VIP. Значит, смотрите, по поводу доплатить до VIP, пишите на почту. Почту Антон сейчас напишет вам, пишите на почту, вам помогут. Вот, ну, это самый простой вариант. Я вчера не смогу... Будет ли запись на следующий день? Наталья, да. Хороший вопрос. Вы получите все записи тренинга. Если не сможете вдруг присутствовать, страшного ничего нет, вы просто на следующий день да, будете получать запись. Все верно. Заказать сейчас, оплатить завтра? Да, Валерий, завтра можно оплатить без проблем. Что принципиально может сделать в Sony, чего нельзя сделать в After Adobe Effects? Галуст, смотрите. А, а, хороший вопрос. Объяснение простое. Sony Vegas это программа для монтажа. То есть, это программа для линейного монтажа, назовем его так, когда вы совмещаете объекты, вот, грубо говоря, на плоскости, как на стол кладете картинки, да, и у вас получается вот итоговая картина. Ну, как аппликация, например, представляете, как, как аппликация. After Effects, это же, когда вы не просто на стол кладете что-то, а еще и водой все брызгаете, поджигаете, там, дыму добавляете, что все в эффектах вот так вот переворачивается и крутится. Это, ну, я бы назвал это принципиально разные. Программы, да, в After Effects создаются эффекты, но в Sony Vegas это все монтируется, склеивается, добавляется что-то. Андрей, применять знания может для себя или зарабатывать на это. Андрей, мне же вроде понятно сегодня рассказывал, что я на этом зарабатывал. Я в начале пути своего, фрилансером был обычным. Вот. Так, ссылка на по предварительному изучению Sony не работает. Наталья, ну напишите нам на почту или Антону, все заработает. Так, через Paypal не проходит платеж. Значит, смотрите, сейчас раз и навсегда. Uh, Videoforwebsite.ru oh, Собака. Gmail. Mail. Mail.com Давайте я сейчас чат на секунду остановлю, чтобы успеть ответить на все вопросы, вот, которые пришли. И на всякий случай я вот сейчас отправил почту. Так. А, вот чат остановил я отправил почту значит смотрите если у вас не прошла оплата что то не получилось напишите на почту и мы вам поможем да это во первых во вторых вам позвонит моя помощница мария и поможет вам оплатить, если вы совсем не знаете как платить вот до какого числа оплатить, евгения смотрите вам позвонит мария все расскажет да в индивидуальном порядке с вами договориться но в целом идеально оплатить завтра но можно там оттянуть до воскресенья, ну, например. Ну, либо поговорить с Марией, с ней как-то. Вот, Раиса, значит, э, до встречи на занятиях, значит, как на записанное видео голосом уложить фон музыки, где узнать. Э, Наталья, ну это просто делается в Вегасе. Да, в Вегасе можно добавить две аудиодорожки. Если вы посмотрите мой видеокурс, то в целом ну, у вас получится это, я думаю. Так, если работа в премьере, есть ли смысл учать в Sony? Володя, хороший вопрос. Премьер про и Sony Vegas это аналоги, они очень похожи. Я не могу сказать, что стоит, да, ну я как бы, но если ты умеешь в премьер работать, все получается, то отлично. В Вегасе немного нового ты найдешь. Так, вот тут кто-то пишет: уже буду учиться. Видимо, записался. На какой платформе будете проводить тренинг? Сергей, либо на этой, либо на той, но ну открой секрет: да, на тренингах глюков не бывает. Просто потому, что там людей меньше. И глюков, ну, просто нет. Так, можно ли пройти тренинг записи? записи, боющий нет не потянет. Наталья, да. Вам, ну, кроме того, смотрите, вам будут приходить уроки. Вы их сможете скачивать, да, то есть не онлайн сидеть, а просто скачивать. И смотреть потом. Уроки будут такого же качества не хуже. Так, вот Наталья уже заказала. Наталья, значит, до встречи на, втре, на тренинге. Можно вам скайп написать. Надеюсь, напишите лучше на почту. Вот оплатила в прошлый раз нетерпение жду занятий Раиса отлично в Испанию флешку вышлите Наталья <связываю> вышлю конечно я же пообещал вот не знаю сколько это будет стоить но вышлю без проблем так полгода делаю видео но заработка мало какая у вас партнерка партнерка именно партнерка я не понял поэтому по инфобизнесу она сейчас не готова но партнерка 50 процентов будет вот в ближайший месяц мы ее подключим так Александр я вас поздравляю Галуст, надо сравнивать Sony Premiere для видеомонтажа. Галуст, да, эти программы сравнимы, но есть одно отличие. Sony я учу, премьеру я не учу. Вот. Так, все. Вам, значит, вам на вопрос ответил. Открываю чат, пишите еще вопросы. Так, раз. Чат открыт. Так, жду ваши вопросики. Ага. А чем вы отличаетесь от конкурентов? А, Джастин, о, хороший вопрос, спасибо. Очень простой ответ. Я отличаюсь от конкурентов тем, что, во-первых, я работаю с новичками, да, теми, кто вообще ничего не умеет. Во-вторых, тем, что, скажем так, у меня есть результат. Вот видео, которое вы видели, это конкретный результат моих учеников. Да, у меня есть результат. Вот кто учился в After Effects, напишите просто, чтобы объяснить человеку, что я довожу до результата. Значит, Алексей не отвечает на почту ИВК. Сверти. Ну, без обид, да, я могу когда-то не ответить, но написать еще один раз никому еще не вредило. Да, то есть на 95% писем я отвечаю, на некоторые могу иногда не ответить, не увидеть, забыть и так далее. Вот. Презентацию этого вебинара пришлете? Да, Ирина. Спасибо. Сейчас давайте еще вопросы просмотрим. И э, ну пришлю вот. Ну, просто сейчас поотвечаю немножко. Вторы для Вегаса такие же, как АЕ. Светлана, нет, другие. Так, я проходил, тренинг подул, не думал, что смогу, все так просто. Отлично. Так, я рад, когда начнут занятия, можете ли, трудос... Поможете ли трудоустроиться. Александр, ну, с трудоустройством я помогаю тем, кто в премиум, прям напрямую, да. Ну, например, в коучинге на миллион были люди, которым нужны были, я им дал несколько человек. Так, понятные уроки, как искать клиентов для заказов, об этом мы поговорим в тренинге, я думаю. Так, сейчас давайте чат остановлю, чтобы успеть ответить на все. Так, YouTube – это твой основной достаток? Кирилл, нет, YouTube – это вообще недостаток, как я ответил. Так, Сергей, доводь до результата всегда, спасибо, Сергей, спасибо, Галина. Так, оплатила VIP, получили ли? Див? ну, с вами должны были связаться – ну, давайте, Инна, Инна, я думаю, ты здесь, к тебе персональное задание, посмотри, вот, женщина или девушка, ее див из Канады, по-моему, или из Америки, насколько я помню, да, я же вас правильно помню. Посмотри, оплатила или нет, там, ну, по e-mail найдешь. Так, вот тут пишут, лучше Сергей Панферов, ну, я не буду никого говорить плохо или хорошо про кого-то, я не из тех. Можете учиться у Сергея Панферова без проблем. Если у вас получится, замечательно. Если работу прошел продюсер, стоит ли учиться в Сони? Смотрите, прошел это другая программа. Это программа для фотоальбомов, слайд шоу Понимаете, да, Вегас это программа, ну, мы уже обсуждали, в ней можно все сделать. Войс сделал подарки ко дню рождения. Вот Евгений, здорово, отлично. в ответили на мой тот вопрос, у меня был глюк. Аким, ну... Не понял, про какой вопрос вы говорите. Вот Инна подтвердила уже отлично.